Радостная для нас, Игорь Николаевич, весь мы начали работу над нашим новым диском. Да. Когда он выйдет, не знаю, но первая песня практически уже потихонечку сделана. А вот посвящение Юрию Купкину давай споем. Туманов все ясно и просто, по-прежнему все хорошо. А рядом с луной предназначенный остров, пополнился новой душой. И кто там давно у костра потеснятся, и в кружечку щедро плеснует. Кому-то штраф новый, кому капель двадцать, ясное дело споют.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 Что похоже на доброго гнома из кружки плеснет в костерок и вспыхнет звездой над тоскующим домом, Стрельнувшись с небес уголек. Thank you.